Взрывные цены на самые топовые модели телефонов в магазине Кватра. Город Махачкала, Яракского 53. Звоните 93 46 09 93 46 09.